Итак, ставьте плюсики, как меня видно, слышно, видно ли слышно, хотела сказать, презентацию у нас сегодня второй день психологии почерка. Отлично видно и слышно. Доброго вечера. Добрый, конечно, добрый. Итак, у нас сегодня второй день психологии почерка. Мы поговорим с вами о фундаментальных принципах. Это тоже очень важная информация, которую многие почему-то упускают, однако на ней строится очень много. Так, вчера мы с вами разбирали мифы, которые связаны с графологией, что из них правда, что из них является вымыслом. Пока я рассказываю, напишите, пожалуйста, в чате хотя бы одну такую самую маленькую фишечку, которую вы вчера для себя узнали, либо ту фишечку, которая вас каким-то образом заинтересовала или была для вас новой или интересной, вот хотя бы какую-то одну маленькую напишите в чате. Также мы с вами вчера говорили о, то, о красивом почерке. Действительно ли красивый почерк говорит о том, что человек красивый. И вообще, в принципе, что можно определить по почерку. Показывает ли почерк будущее, семейное положение, наличие детей. Мы говорили с вами про пол, помните, да, почерки женские и мужские мы с вами тоже смотрели, достаточно интересные да, были образцы. Конечно же, говорили о том, сколько нужно учиться, закрепляли полученную информацию уже на практике. И сегодня у нас второй день, и мы поговорим с вами о фундаментальных принципах. Правила подачи нашего почерка. Почему я обращаю на это внимание? Добрый вечер, Светлана. Ирина, обязательно сегодня в Инстаграм. У нас завтра последний день, завтра будет розыгрыш, и завтра последний день. Поэтому выбирайте сами, кто хочет ищет возможности. Я продерживаюсь такой позиции. Итак, правила подачи почерка. Вот важно, что лучший материал ⁇ это все-таки оригинал почерка. Безусловно, сейчас и в пандемию, и век электроники, и век компьютеров намного удобнее. Да? Написал текст, отсканировал, отправил, то есть ты сэкономил время. Тем не менее, все-таки оригиналы есть оригиналы. То есть это не должны быть какие-то фотокопии или какие-то описания почерка. Знаете, люди любят описывать свой почерк, когда узнают, что графолог, давайте я вам опишу, или чей-то почерк начинают описывать. Да? И мы понимаем, вот, допустим, даже из моей практики, неважно, да? Вот сколько нас сейчас в чате, вот 10 человек, да, я сейчас начну описывать какой-то почерк. Каждый из вас представит свою визуальную картину письма, каждый. Потом я покажу этот почерк на слайде, Но ну, если только мы не говорим в терминах графологии, да, если, допустим, графолог с графологом. Там, здесь будет вот так, здесь такая-то организация, здесь такое-то движение, такая-то потенция по одному и так далее. Да? Примерно еще более-менее образ сложится. Да? Если обычный, например, человек или немного знающий графологии, здесь вопросы восприятия. Да? И каждый увидит свою картинку. Потом я на слайде открою почерк. И в 98-95% случаев эта картина будет очень существенно отличаться. И неважно, это 10 человек, неважно, это 100 человек в аудитории. Так работает наше восприятие. Поэтому в графологии у нас нет такого, и лучше, чтобы почерки все-таки мы могли визуализировать. Итак, правило подачи. Сегодня будем долго. Формат А4, это обязательно синяя шариковая ручка, то есть обычный формат для принтера. Текст любой из головы. Почему из головы? Тоже сейчас расскажу. Это должен быть удобный стол, чтобы вы сели. Это не должно быть на коленках. Прибежали куда-нибудь, какую папочку подложили, да, и вот сели в неудобной позе писать. Нет, поза должна быть удобная, стол должен быть вам удобный. Вы садитесь, спокойно пишите текст. Под низ обязательно подкладывается либо еще пара-тройка листов такого же формата, либо можете какую-то тоненькую картоночку, чтобы вы не писали на голом столе, чтобы не было искажений. Это обязательно. Потом ставится дата и подпись. Обязательно указывается пол Возраст, пишущая рука, зрение, заболевания, лекарственные препараты, которые каким-либо образом способны влиять на ваше письмо. Вот в Мексике, например, они еще указывают, сколько часов спал человек последние 36 часов. Я у себя сейчас тоже такое пила. Мне кажется, это важно, потому что состояние усталости, да, мы понимаем, также может сказываться. Что не рекомендуется, это стихи, это поддиктовку и это переписывать. Кто знает, почему не рекомендуется, напишите в чате. Стихи, во-первых, требуют своего особого расположения. Соответственно, мы теряем такой фактор, как организация. То есть вот то белое пространство на листе бумаги – это то, как человек распоряжается своими ресурсами. Это очень важно и деньгами, и временем, и много чем еще. Уже будет искажение. Угу. И снова мы возвращаемся к Лурии. Письмо и речь я вам вчера давала бонусом. Вот почему нельзя переписывать Потому что при переписывании текста, либо если человек пишет на другом языке, либо, например, человек пишет под диктовку, и когда мы берем при этом еще свободный текст, то есть как выражение творчества, когда человек пишет свои мысли, у нас будут задействованы разные зоны мозга. Это очень важно понимать. И здесь вишенка на торте. Я очень люблю такие вещи. Вот многие исследования на так называемую валидность, мы вчера с вами часть обсуждали и поговорим тоже сегодня, они подчеркивают, что дают испытуемым специально одинаковый текст для таких тестирований. То есть, соответственно, если текст одинаковый, то люди должны его переписать. Объясняется это тем, чтобы приравнять их, ну, чтобы были одинаковые буквы-символы в этом тексте, чтобы было одинаковое количество, одинаковый объем и так далее. Да? И якобы это дает именно объективную оценку для, для анализа. Далее по тексту. Теперь у меня вопрос. Вот насколько это оправдано? Насколько правильно так делать, напишите в чате. Ну, и, конечно же, пока вы пишете, да, наглядно здесь нарушение правил подачи почерка на анализ. То есть, соответственно, мы хотим получить э, валидные результаты, но мы не хотим соблюдать правил самой методике, мы их игнорируем. Интересно, да? Как тогда? То есть представьте себе процесс переписывания текста. Что происходит при этом? Представили? То есть человек, он смотрит на текст, он запоминает какую-то небольшую его часть, переводит взгляд на бумагу, воспроизводит эту часть, запомненную им. Иногда возвращается обратно, может быть, что-то недозапомнил. Да? Далее что он делает? <coughs> Далее он отрывается от листа бумаги, он переводит взгляд обратно на текст, он снова запоминает еще одну небольшую часть, переводит взгляд на бумагу, и так далее. Да? То есть это процесс прерывистый, который предусматривает паузы. Лурия как раз говорит о том, что акт простого списывания, он неизбежно опирается на механизмы оптического анализа и может протекать без значительного участия акустических, да? то есть звуковых, вот этих бессочных наших зон и кинестетических систем. Письмо под диктовку и тем более свободное письмо, когда человек пишет сам из головы по заданию, например, какую-то тему ему даются, здесь связано с участием более сложных механизмов. И, как правило, оно не может успешно протекать при нарушениях только что упомянутого механизма акустического, кинестатического анализа, да, который опирается на соответствующий отдел головного мозга. Ирина, я вчера не получила этот бонус. Ну, если ребята в чате поделятся, значит, они поделятся. Я сейчас не буду на это отвлекаться, сейчас не буду искать. И как раз в эту же тему мне недавно очень интересная работа попалась, кандидатская диссертация. Правда, здесь область юриспруденции, да, криминалистика. Попова Олеся Анатольевна, диагностические исследования почерка как основа влияния типа мыслительных задач исполнителя рукописи. И в этой работе виден очень правильный подход в соответствии с деятельностью головного мозга, да, основанный на разных источниках восприятия информации. Человеком при акте письма то есть рассмотрение при разных способах получения информации то есть первое они смотрели это слуховая механическая концентрация то есть когда человеку диктовали текст а вторая это визуальная когда человек переписывал текст и третье что они рассматривали это свободный текст который как раз позволяет нам получать информацию о познавательной, по интеллектуальной характеристике исполнителя. Это в тему про правила подачи. И помните о том, что это очень важно. Не любой листик нам подойдет, не любое слово нам может подойти. Это кажется, что сейчас пару слов или там в графе «Фамилия, имя, отчество», когда на анкетах заполняют, нам кажется, что сейчас я посмотрю. Сегодня я вам покажу, как, какую шутку это с вами может сыграть, когда вы смотрите только какую-то часть и без соблюдения правил подачи. Это самое важное и самое основное, что вы должны запомнить. И на самом деле... Врачи – это главные нарушители правил подачи почерк. Кто обращал вообще на почерки врачей внимание? Такой риторический скорее вопрос, напишите в чате.